Друзья, всем привет! Приветствую вас на своем YouTube-канале. Подписывайтесь на него, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно видео полезное. И я хочу сегодня поговорить с вами на тему, где брать людей. Да? Многие люди, которые занимаются сетевым маркетингом, они спрашивают, где брать людей? Вот приходят в и говорят, где мне брать людей? Я поделюсь своей техникой, где я брал людей, где сейчас беру. И первое, что нужно сделать в этом деле, это начать вести список контактов, завести базу. Это можно сделать в тетради, на листке начните писать. Начните это делать, заведите список в Гугле либо в других приложениях, их очень много в интернете. Наберите в Гугле и спросите, как, где лучше вести список контактов, базу данных. С чего бы я рекомендовал и как я делал? Я, конечно же, написал список знакомых. Да. Список знакомых, для чего он пишется? Для того, чтобы быстро известить своих знакомых друзей о бизнесе, которым вы занимаетесь, известить их, чтобы они, не дай бог, попали к другому человеку, в другую команду. Зачастую люди, которые стесняются обращаться к знакомым, предлагать бизнес, заработок, продукты, Говорят, этот э, не будет заниматься, этому я 150 раз говорил, и я ему уже предлагал много раз э, разные темы бизнеса, и к ним я не буду обращаться. Вы ошибаетесь, первая задача сейчас стоит ваша, не обращаться к людям, а сейчас требуется написать список, базу людей, с которыми вы будете работать. А в следующих видео я расскажу, как к ним нужно обращаться, как работать с этим списком. Самое главное, чтобы у нас было большое количество людей. И тот человек, который в жизни от 20 и до грубо говоря 70-80 лет человеку, он в своей жизни имеет около минимум двух тысяч человек, с которыми он когда-то контактировал. И наша задача первая это Вспомнить этот круг знакомых, чтобы через них потом обратиться к другим знакомым и пополнять постоянно этот список. Итак, первое. Это список знакомых, это близкие знакомые. Нужно записать папа, мама, брат, сестра, кум, сват, всех-всех родственников записать. Дедушку, бабушку записывайте. Имя, фамилия и телефон. Это для того, чтобы через этих людей найти э, других людей. Да? Знакомых и родственников вашей мамы, папы, бабушек, дедушек. То есть, этот первый круг, список близких знакомых. Дальше добавляете в список э, знакомые ваших знакомых. То, о чем я сказал. И третий список знакомые знакомых моих знакомых. Это для того, чтобы вы потренировались обращаться к людям, передавать информацию, заинтересовывать людей. А затем переходите ко второму списку. Но с этим списком, который вы начнете делать, да, вот скелет – это база данных, это же, конечно, мы будем узнавать и определяться из этого списка людей, кого заинтересует бизнес, либо заработок, кого заинтересует продукт. А если людей не заинтересует ни продукт, ни бизнес, мы обратимся к ним, к рекомендации. И от человека к человеку мы будем переходить и пополнять свою базу контактов. И мы не знаем, кто из этого списка э, захочет с нами работать, кто не захочет, потому что многие люди в начале, того, э, в начале своей карьеры, когда создают список, они по каким-то причинам выбирают э, лысых, худых, толстых, кривых, молодых, предприниматели либо еще кого-то мы не знаем с вами вот самая главная ошибка люди которые составляют при составлении списка они делают ошибку что решают за людей этот будет работать а этот не будет этот купит продукт этот не купит не выбираем до тех пор пока мы у человека не спросим не узнаем хочет он продукт либо бизнес либо еще что-то итак первое Знакомые, знакомые знакомых и знакомые знакомых моих знакомых. Все очень просто. Задача известить. Второе, второе, конечно же, это берете в руки ваш телефон и всех людей выписываете на бумагу, то есть в базу пишите от буквы А до Я, имя, фамилия и номер телефона. Поймите одно, что список в телефоне – это не список. У нас есть база данных, которую мы пополняем, выписываем всех. Третье, переходим к третьему. Это, конечно же, соцсети. Соцсети всех друзей и знакомых, которые у вас в соцсетях. Facebook, Instagram, Одноклассники, ВКонтакте, Мой мир, ну и другие – у вас есть там друзья, им нужно написать, Наташа, привет, как дела, сто лет не видели, слушай, напиши свой телефон, давай переговорим. Либо оставляйте свой телефон или набери меня. И из соцсетей вы выписываете всех людей в базу данных. Следующий момент. У вас есть мессенджеры, WhatsApp. Телеграм, Viber, там тоже находите людей, пишите, переписывайте в базу данных. Потому что однажды обратившись просто в телефоне, написав сообщение, это не значит, что вы сможете контролировать человека и обращаться к нему. Вы можете просто его потерять в списке и забыть. А когда у вас есть база данных, я вам покажу, как с ней правильно работать. Потому что у каждого человека каждые полгода проходит переоценка ценностей. И чтобы привлечь человека в свой бизнес, с ним нужно контактировать. 5, 6, 10 контактов контактировать, поздравлять с днем рождения, с Новым годом, с 8 марта, если это девушка, делиться какой-то интересной информацией, просто общаться. И это тоже техника, над которой мы тоже будем работать. И так с мессенджера тоже берется. И вот в процессе, когда вы будете составлять этот список, базу свою, вы будете общаться с людьми, передавать информацию и э, набираться опыта. И это теплый круг ваших людей, теплых, и с ним нужно быстро поработать. Я рекомендую месяц, за месяц нужно быстро, в начале бизнеса нужно быстро передать им информацию, выбрать, кто захочет, сразу принять решение включиться в вашу команду. И, а другие люди, кто не захочет, с ними нужно просто доработать. И те люди, которые подпишутся, если из вашего близкого теплого круга 1-2% людей подпишутся, это очень хороший результат. Так было у меня. Не переживайте, есть и холодный рынок, холодный круг людей, с которыми тоже можно работать. И из холодных людей делать теплых и горячих. Я работал со своими знакомыми первый месяц. Затем... 9 лет я в бизнесе, я работаю с незнакомыми людьми, с холодным рынком, и это уже другой уровень. Но чтобы перейти на другой уровень и работать с незнакомыми людьми, я сейчас скажу, где брать людей, где я беру, нужно набраться хотя бы какого-то опыта, техники, которые э, сконтактировать с человеком, задать ему правильные вопросы, э, вывести на видеоразговор. Вывести на своего наставника это все техники, и сразу не стоит бросаться на холодный рынок, а нужно именно набраться опыта. Пятое холодный рынок, да. AllX. есть вот газета в AllX, в Украине, ну, интернет, сайт в интернете, который много предпринимателей продают свои разные вещи, продукты и тому подобное. Услуги. И там тоже можно знакомиться с людьми, правильно давать информацию, обращаться к людям. Шестое, это, ну, например, это X это в Украине в основном, да, она популярна. Ну, и в других странах тоже есть. В России это Авито, объявление, то же самое. Там можно брать людей, находить и брать их контакты телефоны из этих баз пополнять свою базу данных. Следующий момент есть такая техника работы в соцсетях группа, да? Работа в группах это, ну, например, русские в Испании, украинцы в Канаде, там, ну, неважно, много групп. Либо путешествие, здоровье. Там очень много, там тысячи, десятки, сотни тысяч людей в группах, которые по интересам, например, путешествия, здоровье, красота, молодость, спорт, и там есть люди в соцсетях, и к ним можно тоже обращаться в разных публикациях, можно договариваться с админом группы и просить разместить свое объявление по заработку, по продукту. И это нужно, тоже есть техники, как правильно с этим работать. Следующий момент, есть реклама. Да? С рекламы тоже можно брать людей, но вы должны понимать, что рекламы есть 51 вид. Тизерная, контекстная реклама, в социальных сетях много-много рекламы на разных площадках. Есть платная реклама, есть бесплатная, есть много разных техник, как... Наполнить из интернета сделать поток людей, да, на ваш лендинг, там, чтобы люди, которые интересуются в интернете, они заходили на вашу воронку и оставляли свои данные в поисках заработка. Но опять же, вы должны стать профессионалом, чтобы работать с этой публикой, потому что вы должны понимать, что люди, которые в интернете ищут заработок, они, первое, ищут заработок без вложений, они думают, что есть какой-то заработок, например,. Вложил деньги свои, там 100 рублей или 100 долларов, и тебе будут проценты кто-то пассивно платить 100-200 долларов в месяц. Есть люди, которые думают, что за какие-то клики что-то нужно печатать. И эта категория людей, те люди, которые ищут заработок в интернете, это та категория людей, которая, даже если вы сможете убедить человека найти деньги подписаться к вам в бизнес, они вам не сделают большой бизнес, потому что они не являются авторитетами в своем окружении. То есть, если человек ищет работу, представьте, он, у него, он ну, нет у него своего бизнеса, он не авторитетный человек, и кого он может к вам привести в бизнес? Он поймет, что вы работаете по рекламе, и скажет, слушай, мне тоже придется работать с тобой по рекламе. Это, а реклама платная, нужно в нее вложить 100, 200, 300 долларов в месяц. Этому каждому, человеку, каждому человеку это не под силу. И чтобы работать по рекламе, нужно быть авторитетом. Можно работать по рекламе, развивать свой личностный бренд. Это следующий этап. Это когда у тебя классные фотографии, ты пишешь классные посты, ты выставляешь сторисы и люди к тебе сами просятся в бизнес. Это еще выше уровень, когда ты растешь, ты развиваешься, и люди тебя находят в соцсетях через Google, Яндекс, YouTube, соцсети, и попадают на тебя по хэштегам, по в поисковике, ты вверху везде. Это следующий уровень. И самый наивысший уровень – это MLM-базы, там тоже есть люди, из разных компаний, к ним тоже можно обращаться. Во-первых, нужно самому зарегистрироваться в MLM-базах, во всех, написать о своей компании, написать свою историю. И новички будут тебя находить, которые ищут какую-то MLM-компанию и найдут тебя. А если ты уже становишься профессионалом, ты можешь через MLM-базы знакомиться с людьми, поддерживать отношения, и со временем ты можешь привлечь свое внимание к людям, дать информацию, обменяться информацией, быть на связи, подружиться, утеплиться. И человек, который работал в какой-то компании, он, наблюдая за тобой, может э, начать э, ну, начнет интересоваться твоей компанией, увидит твои результаты, успехи и будет тоже сам э, к тебе проситься в компанию. То есть очень много вот этих техник, которые я проговорил, э, это я просто нарисовал то, где я беру людей. Но на каждом этапе нужно правильно обращаться к людям, правильно давать информацию, набираться опыта. И в следующих видео я буду рассказывать, как я это делаю. Например, как я работаю со знакомыми, как я обращаюсь, как я работаю в соцсетях, как я работаю по доскам объявления, Улыкс, Авито. На них, кстати, можно тоже давать свои объявления. Поэтому... На всех разных площадках можно и рекламироваться, и тот, кто рекламируется, тоже э, брать людей. В социальных сетях точно так, можно рекламироваться, и можно брать людей, которые э, что-то рекламируют, и там есть люди. Э, пожалуйста, общайтесь, набирайтесь опыта. Но самое главное, не перегнать палку, а есть правила, которые нужно... Э, соблюдать в работе в соцсетях, вообще в интернете. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие полезное видео. И я буду с вами делиться тем, то, что сам знаю, и постараюсь быть вам полезным, так как вы мои подписчики, а я хочу, чтобы их было очень много. Поэтому до скорых встреч в следующих видео. Пока-пока.